Можно подойти к делу с фантазией и дополнить подарок какой-либо гравировкой. А самое интересное из идей – это создание уникальных идей по индивидуальному заказу. И хочу вам также напомнить, что на моем канале вы найдете еще много полезной информации, посвященной другим не менее полезным рекомендациям на 2020 год.